оладьи из овощей, драники, деруны как только не называют это блюдо. Его основа овощи, а к ним добавляют муку, яйца, специи по вкусу. Записывайте, как приготовить драники с сыром и зеленым луком. Если у вас овощи слишком водянистые, лучше откинуть их на сито и избавиться от жидкости, затем добавьте к ним сыр, измельченный лук, муку, яйца и перемешайте, обжаривайте драники на хорошо разогретой сковороде. Затем сразу подавайте к столу, можно есть со сметаной или томатным соусом. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Вымойте кабачки, затем натрите на крупной терке, нарежьте мелко зеленый лук и укроп. 2. Выложите кабачки в сито и посолите, оставьте на 10 минут, а затем отожмите кабачки руками от лишней жидкости. 3. Смешайте кабачки с зеленым луком и укропом, яйцами, солью и перцем, сыром. 4. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте к овощам, перемешайте. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите драники, воспользуйтесь ложкой, обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. 6. Переложите драники на салфетку, чтобы убрать лишний жир. 7. Подавайте драники к столу со сметаной, маслом или соусом из творога, сметаны и пропущенного через пресс чеснока. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Кабачки, 2 штуки. Яйца, 2 штуки. Соль, перец, по вкусу. Зеленый лук. 2 штуки, укроп, 2 штуки, фито, 0,5 стакана, мюка, 4 стакана, разрыхлитель, 0,5 чайных ложки, растительное масло, по вкусу, количество порций, 3. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем приятного аппетита, жду вас снова.